Итак, друзья, всем привет! Я знаю, что вы подключаетесь и будете комментировать, и будете задавать вопросы, потому что сегодня я, Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч, наставник, буду с вами говорить о некой системе, о неком дофамильном счастье, о неком управлении своего мозга для того, чтобы жить в балансе и в радости. Сегодня я буду с вами говорить о том, какие у вас есть проблемы, и почему они у вас есть, и как вы можете их решить с помощью грамотных желаний. Итак, скажу вам кратко. Чем больше у вас есть способности мечтать, желать, чем больше вы смогли восстановить... Утраченные способности, которые вам, вам, нам, всем нам забили родители. Много хочешь, мало получишь. У кого такое было? Пишите единичку в чат. Поэтому люди, которые сегодня пытаются что-то сотворить в жизни, они забывают, что негативные результаты, то, что им не нравится, здоровье, в отношениях, в деньгах, это неумение использовать свой мозг по назначению что это значит значит исследованиями доказано что люди которые умеют мечтать которые живут в предвкушении будущего люди которые имеют планы цели имеют некую систему они живут долго счастливы они богатые, и они не болеют у них хорошая иммунная система они живут долго и всегда с улыбкой. А теперь давайте разберемся детальнее. Итак, изначально наша клетка запрограммирована на то, чтобы она жила в определенной системе. В организме есть э, так называемый гомеостаз. Это некая система, которая поддерживается определенными гормонами, наличием воды. И когда организм имеет некую систему, поддерживаемую дофаминовыми реакциями, человек не болеет или почти не болеет. У человека длительность жизни, и на этого человека не влияют ни рак, ни вирусы. И человек живет в полной уверенности, что завтра, если мы сейчас говорим, допустим, про психологов-коучей, для них сейчас я работаю, Почему я говорю про систему? Потому что, когда у вас отлаженная система, у вас есть позиционирование, вы знаете для кого, у вас есть программа, вы умеете продавать, у вас выстроена очередь из клиентов, у вас все это простроено в систему, вам не надо переживать, что у вас завтра клиентов не будет. Это система, это гомеостаз, если сравнивать с психофизиологической такой вот единицей, как можно это объяснить. Коммерстан, это в точке зрения психологии, физиологии, это та система, которая поддерживает наш организм в балансе и в радости. Что значит иметь много желаний? Когда наука показала, что селекционеры, музыканты, композиторы, больше композиторы, живут дольше, то начали исследовать, а почему же они дольше живут. И выяснили, что когда наблюдает он, э, селекционер, например, как вырастает яблоня из его посаженного семени, он ждет в предвкушении, как она вырастет. Или же люди, если вы заметили, уезжающие на... в дачи, и там уже увлекающиеся какой-то растительностью, они как будто оживают. Да, там природа, да, там, там, понятное дело, воздух другой, но этого мало. Они настолько увлекаются, я именно про тех, кто увлечены выращиванием, там чего-то там всажают, ожидают, наблюдают, когда оно вырастет. Так вот, наука доказала, что когда человек живет в предвкушении свершив, ну, того факта, о котором он мечтает, то у такого человека больше вырабатывается дофаминов. Дофамин является той основной такой системой, которая поддерживает гомеостаз, поддерживает иммунитет. Дальше. Заметили, что люди, которые много хотят, много мечтают, много будущее думают о будущем, мечтают, у них много желаний, у них есть планы, у них есть четкая спланированное время они живут в меньших стрессах. Люди, которые просыпаются и не знают, что им делать, организм в шоке. Организм в шоке от того, что же делать. Если вы замечали, у вас наверняка есть такое, когда вы утром просыпаетесь, и у большинства людей нет желания просыпаться. Потому что если сладкий был сон, даже если вы высыпаетесь, даже если у вас там ну, нормально, с, нету никаких особых стрессов, то вы не очень-то хотите просыпаться. Хочется еще поваляться в постели. У кого такое есть? Когда же у вас с вечера прописаны выводы на основании плана, вы записали пунктики, которые выполнили, порадовались, поблагодарили себя, сделали анализ промежуточных результатов, поблагодарили себя, это очень сильная штука, благодарить себя, тех людей, которые были соприкасались с вами. Когда поблагодарили себя, написали на завтра план, какое суперское удовлетворение от того, что вы легли спать. И тогда утром люди, которые делают так, они просыпаются, и они знают, для чего они просыпаются, потому что они просыпаются, и первые благодарят за то, что проснулись, потому что они все просыпаются. Сегодня, он завтра еду на похороны своей одноклассницы Царство небесное. Сейчас позвонила подруга, лежит там у нее там тоже кто-то при смерти. Я знаю, как с вечера сын мой звонил, а утром трубку не взял тоже похоронила, да? Но ну, это было. 11 лет назад и вы тоже прекрасно знаете о какое время мы сейчас живем и чем больше у нас возможностей тем больше человека давят и человек зажимается потому что он не использует свой мозг по назначению соответственно люди которые живут в предвкушении то что он о чем он мечтает люди которые живут исходя из четко прописанных планов, в котором планируют время для себя, время для выполнения того, ради чего они делают там. Допустим, вы помогаете людям, вы психологи, коучи, астрологи, там кто вы, там ологи какие-то, да? Я так шучу, потому что мы все ологи. А, поэтому, когда у вас четко все прописано, вы там планируете и себе. И работу, и выступления, и эфиры, и работу с клиентами, и себе любимой, и деть, и дечу своему, и мужу, и вы четко понимаете, что у вас все по плану, и четко, ну правильно, не все будет по плану, но мозг ваш, мозг вас настроен на четкое планирование, то тогда, внимание, когда наступает период стресса, в организме нет оснований, этому стрессу. Сейчас объясню. Когда у нас стресс, у нас выделяется адреналин. Это гормон зайца. А норадреналин – это гормон льва или тигра, говорят. Я еще в университете это учила, помню. У меня еще работа была научная по дистрессам, поэтому я хорошо помню эту тему. Все хорошо, хорошо. И наука доказала, что когда у человека есть мобилизация, на решение проблем, задач, он знает ради чего, у него много мечтаний, планов, у него каждый божий день записано 10-15 желаний, правильно записанных. Кстати, кому интересно, напишите мне в директ, я дам вам книгу, инструкцию, как правильно писать желания. Но можете не писать, это вам решать. Книга стоит, по-моему, аж 990 рублей. Так что не торопитесь, не надо, это дорого. Я подкалываю, потому что многие даже на это себе жлобятся. Ну, опять же, это ваш выбор. Так вот, когда у вас записаны сотни, сотни желаний правильно и грамотно, ваш мозг вырабатывает, посылает импульс бессознательный. Это сознание, грубо говоря, а наше тело бессознательное. Когда вы пишете правильно, у вас появляется дофамин, у вас появляются другие гормоны, которые такие сладкие и приятные. Тело наполняется, у вас этих много записано, у вас есть планы, цели, у вас все прописано, вы живете в режиме, что... Адреналину выделяться некогда. Даже если случаются какие-то препятствия, какие-то неудачи по ходу вашей деятельности, то включается норадреналин, включается тот, а, тот аспект, который проходит, подавляет адреналин и включается защитная реакция, иммунная система поднимается. Когда же люди живут в страхе, в постоянном страхе, в дистрессе, так называемом, потому что стресс можно пип... быстренько underwater. и потом ä, вырабатывается уже, например, для кальци mano... кальцитамин. кальцетонин выделяется, когда, например, у людей много прыжков с парашютом, я просто исследовала эту тему, иммунная система, система обменная система Система, система обмена выделяет больше кальция. Вырабатывается кальцистонин, который утолщает стенку. Стенки, утолщает кость и так далее. То же самое, когда человек преодолевает, что-то делает, у него лучший иммунитет. И в организме есть все необходимые механизмы для того, чтобы мобилизовать всю систему на войну. Ну, например, пример такой передаю, привожу. Когда человек просто боится, он лежит и болеет. И у него вырабатывается масса ненужных веществ, таких как кортизол, например. Да? Вот Многие говорят, у меня кортизол повышен. Кортизол повышен. Это человек, который пребывает в состоянии постоянного дистресса. Это человек, который находится ближе к каким-то хроническим заболеваниям, там постоянным. И когда приезжает Например, скорая помощь человеку, которому плохо, у него там какие-то жизненно важные какие-то аспекты не очень хорошие, что адреналин колет, да, чтобы человека как бы встряхнуть, в этот момент еще больше снижает иммунную систему. Но зато временно человека, допустим, спасают. То есть, что я хочу этим сказать? Чем больше дофамина, чем больше раскрученной дофамидовой реакции, тем больше у человека счастья. И наш сегодня эфир дофаминовое счастье или как достигать легко своих целей любых ваших, любых ваших мечтаниях желаниях. Поэтому, когда у человека есть предвкушение того, что у него будет, автоматически включается, включается дофаминовый, вот эти, дофаминовый ряд и работает цепочка на повышение иммунитета. То же самое касается это секса. Почему женщины большей частью хотят, чтобы их больше было приятных каких-то там ласк. Там, допустим, если мужчина дарит цветы, там, женщина покупает какое-то красивое белье, наливается в ванной с лепестками, роз и так далее. У нас что выделяется больше дофаминового ряда, и состояние счастья больше. Почему большинство женщин не любят, когда их быстро хотят мужчины там, получить этот секс? Почему мы женщины в большей степени хотим, чтобы было вот, вот это вот предвкушение, вот это вот? и мужчины, и женщины, которые адекватные, нормальные люди, они делают и вот эти ухаживания, вот эти цветочно-букетный период, и даже когда вы уже живете, живете уже в отношениях, когда у вас вот такое есть, вы умеете настроить этот, вот это такое предвкушение и это называется выработка так называемого дофаминового ряда. Это называется умение выработать, умение, сработ чтобы сработал ваш мозг правильно, грамотно. Допустим в, семье. Допустим, в семье принято традиции, там, дни рождения, Новый год. И есть определенные традиции. И, например, скоро будет Новый год у нас, да? И во многих семьях мы знаем, что семья, это больше, это Новый год, это больше... Семья, это больше семья, люди больше стремятся быть дома в семье, ну, кто, у кого хорошие традиции. И вы заметите, те, кто делают подарки, те, кто делают оливье, и все, кто вот готовят, больше всего они в предвкушении этой радости. Не те, кто сидят и ждать, ждят, ждут на всем хорошем, да, на всем готовом, а те, кто делают и хотят получить реакцию, какой подарок вы положили под елочку, да, какую, какую там шубу вы сделали, какую-то рыбу заливную сделали. И вам ждет, и мы ждем, те, которые готовим, а, а что же скажут, как скажут? То есть мы в предвкушении, что вот родные и близкие, допустим, скажут, а как? А как там было? Поэтому те, кто хотят, планируют, делают, они больше и получают удовольствие. И дофаминового, дофамина выделяется больше. Так, что ты еще себе отметила? Если же, в семьях, если же в семьях нет такого правила, если же в вашей семье унылые, ну, какие-то вот нету примеров для вас там радость в семье, значит, вам нужно самим учиться вырабатывать Дофаминовые, дофаминовый ряд, дофаминовые э, такие инструменты, э, чтобы ваш мозг вырабатывал столько иммунитета, сколько вам нужно. Потому что, если мы говорим про заболевания, то например, раковая клетка, э, там микробы всевозможные, у нас в организме их вырабатываются миллионы. Но почему-то одни люди заболевают, другие нет. Почему так происходит? Потому что Гомеостаз – это та система, которая защищает. И если человека хороший иммунитет, то будет защищать. А иммунитет вы можете сделать как? Много хотеть, планировать свою жизнь, знать ради чего. Здоровое, конечно же, питание, конечно же, здоровый образ жизни, конечно же, привычная система, одинаковая система, когда организм привыкает, что у него есть некая система, у него меньше стресса. Понимаете? И как только в этой системе гомеостаз, гомеостаз говорю, да, как только появляется какой-то звой, организм сразу, чу, как иммунитет, он быстренько чу, и подавляет э, там какой-то чужеродный белок, вирус и так далее. Соответственно, то же самое э, любой деятельности. Вот сейчас я говорю о том, что даю психологам-коучам систему позиционирования себя, узкая аудитория, четкая планирую не менее продавать. Все это выстроено в систему, идет чат-бот, у вас выстроено количество людей на ваши консультации, на ваши разборы. Все, у вас есть система. Это тоже можно приравнять к гомеостазу. Тогда у вас нету стресса. Вы четко понимаете, что ага, вы научились продавать, вы четко знаете, что вы включите... Краник и пошла, пошли к вам новые люди. Вы уже знаете, как анализировать, как, э, на, какую, на какую аудиторию подавать вам вашу рекламу, или спам-рассылку, или там другие бесплатные источники продвижения. Но у вас есть система. Дальше. Еще про дофаминовую реакцию. Например, дети. Если вы детей приучаете ходить... Спортивные школы, спортивные там какие-то кружки, они ходят там на музыку, на пение. Что у детей происходит? Они работают, у них есть режим, у них есть некая система, последовательность действий. И дети в предвкушении выступления, получения медалей и так далее, они живут вот в некой системе, которую, себе, которую родители им придумали. Понимаете? Кому интересно это, поставьте плюсик. Кому не интересно, отваливайте, пожалуйста, с чата, Потому что я вижу, что вы слушаете и ни сердечек не вижу, ничего. Набралась целая куча людей, и просто сидите и тащите эту энергию. Запомните, неблагодарные люди это люди, которые живут с адреналином, они живут в постоянном стрессе. Поэтому, когда у вас адреналиновые реакции, вы больше живете в стрессе, ожидаете кого-то получить, больше получить, значит, вы. Э Живете как энергетические вампиры. И поэтому вам трудно разбираться. Вот, спасибо большое. Вот, пошли видите, напомнила, пошли сердечки. Поэтому я вам отдаю, а давайте назад. Или от, отваливайте, уходите в другие эфиры. Так что мы с вами все живем в состоянии стресса. Вот, чтобы вы понимали, у нас у каждого, мы вообще в жизни живем в стрессе. Просыпаемся утром, блин, холодно, или не хочется вставать, или еще что-то. Но когда вы с утра... Уже расписали план, вернее, он у нас с вечера расписан. Вы с вечера поблагодарили за то, что у вас было в течение дня, сделали анализ промежуточных результатов и согласно вашей цели, которую вы идете. А левый полушарий у нас отвечает за логику, знаете, да, за количество цифр, за цифры, а правое творческое отвечает за то, от а чего я получу, а как я там получу, а что у меня там будет. И вот эта тема самая крутая, то, о чем мы сегодня говорим, о дофаминовом ряде. Поэтому, кто хочет получить книгу, инструкцию, как правильно и грамотно желать, welcome в, пишите в э, директ, хочу книгу по желанию. И если вы знаете, что есть система, то есть гомеостаз, это значит регулярность действий, вы знаете, зачем вы идете, куда, ради чего, в вашей системе есть больше норадреналина, который подавляет адреналин, и вы любые трудности преодолеваете. Вот услыши, пожалуйста, психофизиолога, человека с опытом более 20 лет работы в этой теме. Поэтому хотеть, мечтать – это ваша главная задача. Дофаминовый ряд, если не заполнен и сам, самостоятельно, значит, к вам приходит всякая, всякая срань в, вашу, в ваш мозг, все, кто не лень, нагружают вашу голову, и вы распыляетесь. И тогда вот это распыление энергии, распыление вашего расфокусировка ловит все, что не попадет. Спасибо большое вам за сердечко. Спасибо вам огромное, мои хорошие. Поэтому, еще раз повторю, мы все живем в стрессе, но человек, который умеет управлять мозгом своим, умеет грамотно распределять свои хотелки, свои желания, свои цели, свою организацию своей работы, своей жизни, ему некогда обращать внимание на то, что сейчас нас загружают вот информационно-психологическими операциями. Вы знаете, что это такое, да? Кто значит такое ИПСО? Информационно-психологическая операция – это для того, чтобы люди больше еще загрузили в адреналине, быстрее умерли, быстрее завакцинировались и быстрее сдохли, простите за мой французский. Это рассчитано на стадо, который не умеет управлять своим мозгом. Извините, но я говорю вам честно, как есть. Я имею право говорить свое мнение. Кто с ним согласен, это ваше дело. Поэтому люди, которые умеют управлять своим мозгом, умеют желать, хотеть, планировать, мечтать, преодолевать трудности, им некогда отвлекаться на болезни. Их иммунная система работает вовсю. В прошлом занятии где-то я говорила, что люди даже могут договориться с помощью самогипноза о том, чтобы клеточка ваша выздоровела, исцелилась. Понимаете? Но главный момент, основной момент хочу сказать. Везде спрашивайте я, где здесь я. Я хочу вот это, я хочу вот это, вот это и вот это должно быть записано. Цель даже стать четкие, большие, амбициозные на 2, 3, 10 лет. В сколько от того, сколько вы живете, как вы там, сколько у вас хватает у моей фантазии. Дальше, ближние цели, план действий, система, где есть я, отдых, кайф, удовольствие, любовь, секс. И есть дело, которым вы живете. Преодолеваете трудности, и у вас выделяется норадреналин. А когда вы живете в страхе, когда вы живете, денег нет, нет денег, на улице ковид, локдаун, Вы поддаетесь общей теме ради которой создана вся эта кто понимает о чем я плюсик чат так что еще когда у вас есть тема э, морковка спереди ради чего это вдохновляет это дает предвкушение предвкушение поэтому люди которые умеют мечтать люди которые умеют хотеть они легко теряют лишний вес потому что смотрите какая штука вот, допустим, лишний вес. У кого есть тема с лишним весом? Поставьте единичку в чат. Вы питаетесь, вы там учитесь каким-то диетам, сегодня так модно, ЗОЖ и так далее. Но если в вашем мозге сидит страх, спасибо большое, Лика. Если в вашем мозге сидит страх, если в вашем мозге сидит какая-то там, то вы насилуете себя. Вы насилуете себя, еще раз вы насилуете себя и давите себя этими диетами. Какие-то листочки кушаете, лютики. Понятно, что нужно правильно питаться и не есть всякую дрянь. Это однозначно. Но когда вы мечтаете о том, какая вы будете, как вы будете выглядеть, какое вы будете платье, как ветер шевелит ваши волосы, когда вы сидите с своим любимым человеком или сами там где-то в Париже на в каком-то там, не знаю, кафешке, кушаете круассаны с обалденным кофе, или вы едете там на машине с открытым верхом, или вы сидите на веранде своего дома, и вы ощущаете, видите, как вы одеты, обуты, тело ощущаете, вес видите, пояс чувствуете на вашей талии, там сколько там размер, это тоже мозгу важно загрузить. Когда вы умеете это делать, то вам намного проще постройнеть, вам намного проще снять эти лишние веса, эти весы, эти килограммы. И тогда вы за счет мечты, за счет умения предвкушения, за счет умения правильного мозга, вам проще подойти к холодильнику и не ругать себя, ну что, корова, жрать пришла? Нет, вы просто каждый раз включаете такие а, якоря, это я учу вас, когда вы приходите ко мне в программу или на консультацию, кому чего болит, приходите. Вы включаете такие якоря бессознательно, что вы подошли к холодильнику по привычке, и тут же якорь сказал «Ха! Зачем?» И вы уже пошли и выпили водичку, потому что мозгу нужна вода. Клетке нужна вода. Если вы хотите жрать, например, помните, вам нужно медленно выпить воду теплую, мелкими глоточками. И представлять, как она омывает всю систему, поблагодарить воду, себя за этот момент. И таким образом мозг понимает, что нужно кушать вот это, вот это, вот это, а вас сейчас журчит, у вас сейчас прям сильно хочется кушать. Вы идете и пьете водичку. Потому что клетке нужна вода. И Если вы системе не даете регулярную воду, то она вместо воды заполняется жиром. Кто понимает, о чем я? Кто понимает, о чем я? Поставьте двоечку в чат. Если вы клетке не даете водичку, на регулярной основе она не получает. Если вы не сопровождаете воду с мыслей позитивной, как вы себя видите, то ваше тело заполняется жиром вместе воды. Кто это понял, поставьте, пожалуйста, двоечку в чат. Поэтому система так устроена нашего гомеостаза, что клетка находится в воде. Ей нужна постоянно вода. И когда в этой воде есть недостающее количество воды, когда это тело включает адреналин, стресс, страхи, тогда происходит сбойка меостаза, и тогда наступают болезни разного рода. И ваши всякие там разные, разные методы, которые сегодня люди изучают, они вряд ли помогут. Они помогут, но не надолго, потому что нет системы. Помните, во всем должна быть система. Гомеостаз ⁇ это тоже система. Так устроена наша психофизиология. Поэтому, заканчивая сегодняшнее наше выступление, мое выступление, хочу сказать, что тема была дофаминовое счастье, или как достигать легко любых целей с помощью правильного использования мозга. То есть ваша задача. Понять, что когда вы много хотите, много мечтаете, у вас есть цели, вы живете в предвкушении, вы четко умеете планировать, вы преодолеваете трудности, опять же, с помощью хотелок, с помощью большого количества желаний, то дофаминовый ряд, дофаминовые инструменты вырабатывают больше норадреналина, потому что вы призываете на войну на помощь. Всю свою систему, которая у вас, не дай бог, возникает во время вашего достижения цели. Итак, под, под, подчеркиваю, у вас, есть, э, у вас есть система, которая состоит из правильных хотелок. Много должно быть, тысячи записано на бумаге. А я даже не спрашиваю, знаю, что у вас тут максимум 5-10 записано. Сколько у вас записано ваших желаний? Кто, вас, кто из вас имеет больше ста записанных желаний на бумаге, рукой? Потому что рука – это часть вашей, вашего бессознательного тела. Тело, тело – это есть бессознательное. Если вы берете фокус внимания и пишете это на бумаге, то у вас реализуются сотни других желаний. Потому что э, то, что в голове, оно не держится. Оно должно быть загружено в тело. И тогда вырабатывать дофаминовый ряд – дофаминовой реакции, и они, они дальше ведут другие наши гормоны, выделяют. И тогда выделяется на, во время э, какой-то ситуации адреналиновой, стрессовой, включается защитная реакция, иммунитет. Да, и хочу еще, что еще сказать. Э, помните, что те люди, которые достигают много чего-то, они хотят много вот те люди, которые достигли сегодня много, пишут, там кто-то сегодня писал мне. Вот хорошо, что вы помогаете бесплатно. Вы помогаете, даете бесплатные консультации. Я на бесплатных консультациях открываю вам больше, чтобы вы сами увидели, сами ответили на вопросы и на бесплатных консультациях вы больше видите, что у вас не так. Никто вам ничего не внушает. Я вам показываю, что вам нужно сделать, показываю вам путь. И дальше вы идете в программу. Если, если идете, если нет, вы Уйдете дальше своей дорогой. А, так вот, когда у человека есть система, есть желание, хочу, цели, регулярное выполнение своих планов, включается, здесь ребенка балуем, потому что даем ему то, что он хочет, выделяем себе время. А взрослый, вы знаете, что у нас есть ребенок, родители взрослые, у нас у каждого есть, да, вы все знаете. А взрослый человек планирует, он знает зачем, почему, и тогда его система включает постоянную работу гомеостаза. И тогда гомеостаз, гомеостаз – это система, это постоянство. Еще такую вещь скажу. Если вы думаете, что есть иммуностимуляторы, неправда. Нет иммуностимуляторов. Нет иммуномодуляторов как таковых. Да, это правильное питание, да, это, говорят, положительные там, мысли, эмоции, витамины. Да, частично есть. На самом деле... Это дофамин, который выделяется только с помощью правильного использования мозга, правильного, грамотного желания, целеполагания и жить в предвкушении будущего. Поэтому люди, которые живут время в предвкушении будущего, они останавливают свою старость, они выздоравливают, они исцеляются и нелегко достигают своих целей. Поэтому кто хочет, пишите «Хочу книгу, книгу желаний, как писать правильно», потому что никто не умеет писать я вам скажу, вот сейчас люди работают у меня в программе, у них эта книга есть, но не пишут такую ересь. Это просто капец. Это нормально, потому что нас никто не приучал. Дофаминовые инструменты нужно вырабатывать. Если вы этого не понимаете, то за вас закидает вам в голову всякие вакцины, ковиды, еще чего-то. И вы просто будете тихо на стрессе. Куда уходить? Сами знаете уплывать. Ну вот, собственно, и все. Если есть вопросы, задавайте и напишите, пожалуйста, какие вопросы вы хотели бы, чтобы я открыла в следующем эфире. Был разговор о том, что вы хотели услышать, узнать. Спасибо большое вам за сердечки. Спасибо. Был разговор о том, вы писали, что хотели бы узнать больше о медитациях, о самогипнозе. Я хочу вам сказать, что следующий наш эфир будет именно об этом. Потому что в один из способов дофаминовых реакций это, — это гипноз, это самогипноз. И здесь важно уметь правильно управлять своим мозгом. Уметь правильно управлять состоянием транса, потому что транс – это одно из биологических состояний. У нас три есть биологические состояния – активность, сон и транс. И вот эти три состояния – это биологические состояния. И если вы будете правильно управлять, вы всегда будете находиться в состоянии баланса с собой, и дофамина будет выделяться много, вы будете счастливы, радостны, улыбчивы. Счастливы, и здоровье будет лучше, и достигать целей будете намного проще. Поэтому напишите, пожалуйста, хотели бы вы, чтобы. Про что я больше поговорила в следующий раз с вами? Про отношения, про самогипнозы медитации. Отношения это единичка. Самогипноз, самогипноз медитации это двоечка. И про деньги. И поставьте вопрос. Третий ⁇ деньги. Я буду знать, что единичка ⁇ это отношения. Двоечка ⁇ это самогипноз медитации. И деньги ⁇ это троечка. Пока вы пишете, я... Подчеркну, что система это то, что помогает человеку держаться в некой, неком балансе, неком дофаминовой поддержке и гомеостазе. И это есть гомеостаз. Если вы, мы говорим с вами про создание бизнеса, должна быть четкая, базовая, четкая система, которую вы всегда можете масштабировать. И я эту систему даю в своей программе для коучей, психологов и там, астрологов, нумерологов. Выбирая людей, не всех беру, потому что есть люди, которые понятия не имеют, что продавать – это значит давать, это значит давать пользу, помогать, но не бесплатно, а понимать цену своих продуктов и продавать дорого. Ну, дойти до дорого надо понять, поднять ценность себя. А вот ценность себя тогда поднимете, когда начнете мечтать, хотеть, писать цели и регулярно каждый день делать целевые действия. Находясь в хорошем гомеостазе. Так, двоечка, вижу, написали двоечку. Хорошо, добро. Тогда всех вам благ, будьте здоровы. И книга про желание в шапке профиля на консультацию, на разбор тоже обращайтесь и пишите. Пока-пока.